Привет, братуха, Путин, Что там в России? В России, России, Может, приедешь погостить у нас, а? Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Мой лучший друг Янукович. Он такой же смелый, как Алёша Попович. Янукович. Янукович. Янукович. Мой лучший друг Янукович. Янукович. Янукович. Мой лучший друг Янукович. Янукович. Янукович. Янукович. Янукович. Такой же смелый, как Алёша Попович. Свидимы, друзья, навсегда Я читаю этот слух, значит правда Да-да-да, никакого наёба Чекай этот сам, братик мой, ба, Мой лучший друг, это Витек. За него порву я любого усёк Ничего, ты по сути хейтер, не умеешь ничего. А я кто вообще? Ты знаешь меня? даром звезда с утра до утра, которая пишет и рэпчиком дышит, дышит чтоб ты услышал. Тря! Нам не помешает даже парашенка Петья. Называешь себя президентом. ну и педик. Иди ты на, не твои это дела. Тебе скоро хана, я тебя. Витья навсегда. всегда. Будет президентом, это я. говорю тебе, я царица Рэпа. Выпусти, братуха, тут король и королева, я сижу по центру, а ветек чуть-чуть слева.